Всем привет, друзья! Сегодня вас ждет обзор моего склада на 80 ранге. Как вы уже заметили, я апнул все-таки 80 ранг. Когда оставался 1%, я, конечно же, крутанул несколько коробочек с золотой АВМ и получил самое последнее звание маршала Отряда Боги Войны. Выпала мне Сайга 12 s на недельку. В этом видео я покажу вам самые интересные пушки, которые у меня есть на складе за штурмовика и за медика. Погнали! М249 пара, пулемет, с которым я люблю играть в мясорубочки, особенно если возникает желание занять первое место, особо не напрягаясь. Я беру этот пулемет и запускаюсь, к примеру, на тот же пригород. Патронов дофига, урон нормальный, скорострельность, но ну, я думаю вы поняли. Следом за парой идет обычная АЦР. Вообще ствол очень легендарный, особенно мне нравилось играть с ней раньше, когда у нее была старая отдача. Тогда прицел трясло не меньше, чем у Касту 3, но все равно играть с ней было намного приятнее. Но ну, это как по мне. Может кому-то больше нравится теперешняя отдача АЦР, но да ладно. FN Scarash это пушка, с которой я чаще всего играю на режимах подрыв или захват, к ним она все же подходит лучше, потому что с 20 патронами особо не разгуляешься, но единственное что мне нравится в этой пушке сейчас, это ее звук выстрелов, он просто завораживающий. Итак, смотрим дальше, пулемет М60Е4, вообще пулемет зверский, стреляет в точку и ваншотит в голову просто отлично даже с глушителем, имеет 200 патронов, но единственный минус это темп стрельбы, хотя если стрелять по головам, этого даже не замечаешь. Едем дальше, моя любимая м 16 a 3 которых у меня было 5 штук, но как вы видели осталась только одна. Вообще, это очень универсальная пушка, с которой можно гонять практически везде. На любых режимах, кстати, недавно прикупил на нее скин. Раньше я как-то холодно относился ко всем этим скинам, но, как вы видите с ним, она можно сказать обрела вторую жизнь, и игра с ней стала вдвойне приятней. Итак, следом у нас штурмовая XM8. Приобрел ее с распродажи штурмовика, которая была перед Новым годом. И тогда я за него отдал 19200 варбаксов. Ну ничего, стоило, так скажем, на любителя, но играю с ним довольно редко. Итак, едем дальше. А Аука 3 навсегда. Если кто помнит, он мне выпал из золотой коробки на седьмой день. Я даже видео отдельное записывал. Пушка прикольная, стреляет в точку, но с уроном 70 часто не ваншотит в голову. И таких типов приходится добивать гранатами. Итак, едем дальше. У меня есть Type 97. Замечательная штурмовая винтовка, вообще это мой первый донат, первая пушка, которую я выбил из коробок удачи за кредиты. С тех пор он остался абсолютно таким же, как и раньше, ему ничего не меняли и даже не трогали отдачу. Также и на него я прикупил камуфляж, с ним он смотрится куда интересней. Как Вы думаете? Больше ничего интересного за штурмовика у меня нет. Перейдем пожалуй к медику. Сайга 12S навсегда не самый любимый дробовик, но скажу вам, он очень мощный. Разносить паблики с ним одно удовольствие. Помимо хорошей дальности он обладает еще и самым большим темпом стрельбы среди всех полуавтоматических дробовиков. Еще буду зарядку по одному патрону. Эх, что-то я загнул. Сикс-12. Его я обычно беру, если хочу потрепать нервы штурмовикам или снайперам. Ведь, как вы знаете, обладает точностью в прицеливании 76 единиц, чтобы их перестрелять, бывает достаточно двух точных выстрелов. Также к нему я приобрел скин, и, как мне кажется, с ним он выглядит лучше всех дробовиков вместе взятых. И сразу за ним идет Mosberg 500 Custom. Это то оружие, тот дробовик, звук которого мне нравится больше, чем у всех остальных дробовиков в игре. Я уже не говорю, как он ваншотит и какой он мощный. Идем дальше. Золотой Fabarm SAT 8 Pro, который я взял по бонусной программе за 12 тысяч баллов. Потом, я знаю, его возвращали обратно в бонусный магазин, но все ждали другой золотой донат. Также у меня есть и обычный фабаром с красной ручкой. В целом это тот же самый дробовик, ничего особенного. UTAS UTS-15 навсегда. Так же как и XM8 и пулемет М60Е4, я прикупил его навсегда на распродаже Медика. Там он стоил 19200 варбаксов. Спускаемся немного пониже и видим Killtech Shotgun навсегда, его я брал по распродаже Оружейный Барон и после нового года кредиты за него мне вернулись обратно. Ну и напоследок самый мощный дробовик в игре Warface, USAS 12, последнее время я с ним играю очень редко, беру его чтобы записать какой-либо геймплей как к примеру для этого видео. На этом я не заканчиваю, скоро выйдет вторая часть, где я покажу вам обзор моих достижений, статистику и, конечно же, вы узнаете, что же у меня есть интересного на инженере и снайпере. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых видео!